Привет, любители психологии, и добро пожаловать на еще одно видео. Как вы определяете интеллект? Почему вы называете некоторых из них высокоинтеллектуальными? Вы когда-нибудь задумывались, что они делают такого, что отличает их друг от друга? Они часто кажутся окутанными тайной, поскольку никто не может точно определить секретный ингредиент в их котле интеллекта. В большинстве случаев высокий успех связан с высоким интеллектом. Однако дело не только в этом. Чтобы помочь вам учиться у самих мастеров, вот семь привычек, которые практикуют высокоинтеллектуальные люди. Во-первых, вы рассматриваете каждую ситуацию как учебный опыт. Чувствуете ли вы, что могли бы извлечь что-то новое из каждой ситуации, с которой сталкиваетесь? Высокоинтеллектуальные люди, пусть ни одна возможность для обучения, не пропадает даром. Они постоянно находятся в поиске вещей, которые могли бы пополнить их знания. Если вы высокоинтеллектуальный человек, то вы будете ценить любую ситуацию, с которой сталкиваетесь, как ценную информацию, даже когда разговариваете с кем-то, кто не очень умен. Вместо того, чтобы пытаться показать свое превосходство с помощью информации, которую вы уже усвоили с течением времени, ты пытаешься усвоить все, что они тебе говорят. Во-вторых, ты пытаешься разобраться во всем сам. Обычно ли вы пытаетесь сначала решить проблему, прежде чем обращаться за помощью к другим? Как у высокоинтеллектуального человека, у вас есть привычка пытаться разобраться во всем самостоятельно, прежде чем обращаться за помощью. Вы находите ценность в том, чтобы сначала бороться, потому что уроки, которые вы можете извлечь, из самостоятельного решения проблем. Вы знаете, что позволение другим людям помогать вам, не попробовав сначала, приведет к высокой степени зависимости. В-третьих, ты задаешь много вопросов. Является ли вопросительный знак обычным явлением в конце ваших предложений? Если вы постоянно задаете вопросы и копаете глубже, чем обычный человек, то, скорее всего, вы очень умны. Это позволяет вам лучше понять, как устроен мир, и даже узнать то, о чем вы и представить себе не могли, что узнаете. В-четвертых, вы лучше всего учитесь подражанию. Как бы вы оценили свои навыки наблюдения? Чувствуете ли вы, что можете научиться чему-то лучше, когда видите, как кто-то делает это первым? Это привычка, присущая высокоинтеллектуальным людям. У каждого свой способ обучения, но вы чувствуете, что это лучший способ для вас – это наблюдать, как кто-то, кто знает, делает это первым. Сначала вы изучаете существующие методы, а затем позволяете своим идеям и творчеству взять верх, внося небольшие изменения в проверенный метод, выдвигая новаторские идеи. В пятых, вы ежедневно тренируетесь. Уделяете ли вы приоритетное внимание физическим упражнениям в своей повседневной жизни? Как часто вы тренируетесь? Подобно тому, как умные люди ставят во главу угла хороший сон в своей повседневной жизни, также важно выработать привычку к ежедневным упражнениям. Вы знаете о пользе для здоровья, которую могут принести вам ежедневные физические упражнения. Физические упражнения снижают риск сердечных заболеваний, контролируют ваш вес, регулируют уровень сахара в крови и инсулина в организме и так далее. Физическое и психическое здоровье является важным аспектом продуктивности и действительно может повлиять на то, как вы ежедневно развиваете свои творческие мысли. В-шестых, вы максимально упрощаете свой распорядок дня. Стремитесь ли вы сократить каждую тривиальную задачу из своей повседневной жизни? Большая часть ваших списков дел уже проверена? Известно, что у высокоинтеллектуальных людей очень упрощенный график работы. У вас есть привычка устранять ненужные сложности из своей жизни, поскольку простота позволяет вам быть максимально продуктивным и эффективным. Только сосредоточение вашего времени и усилий на том, что вы считаете наиболее важным, несомненно, позволит вам раскрыть наивысший потенциал вашего интеллекта. В-седьмых, ты заставляешь всех вокруг чувствовать себя умными. Склонны ли вы хвалить интеллект других людей? Это привычка, присущая высокоинтеллектуальным людям. Если вы склонны хвалить интеллект других людей, вместо того, чтобы смотреть на них свысока просто потому, что вы уже знали, что они обнаружили, значит у вас есть привычка, присущая большинству высокоинтеллектуальных людей. Вы знаете, что похвала их принесет гораздо больше пользы, чем просто недооценка или принижение их. В заключение, если вы разделяете какие-либо привычки высокоинтеллектуальных людей, вы, скорее всего, на шаг ближе к успеху. И даже если вы этого не сделаете, настрой на то, чтобы пытаться учиться, несомненно, откроет возможности для совершенствования. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых эффективных привычках умных людей. Описывает ли что-нибудь из этого ваш опыт общения с ними? Или какой-либо из этих пунктов описывал вас? Если хотите, оставьте комментарий ниже о ваших встречах с ними. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться любыми мыслями, которые у вас есть. Если вы нашли это видео полезным, обязательно нажмите кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с теми, кто интересуется, что они делают по-другому. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на колокольчик уведомления о новых видео. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в нашем следующем видео!